Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня немного поговорим об орхидеях о том как за ними ухаживать и об общем их состоянии Как вырастить крепкую орхидею с хорошей корневой системой? Чтобы вырастить хорошую орхидею первое ей нужно освещение для комфортного развития фаленопсиса Нужно теплое место без прямых солнечных лучей. Это растения также растут при хорошем искусственном освещении, а при недостатке света могут опадать бутончики. Температурой, ну, оптимальный температурный режим для этого растения предусматривает перепад между дневной температурой около 4 градуса для обеспечения такого и ночной для такого режима обеспечивания нужно ночное время летом открывать форточку для снижения температуры а зимой ограничивать тепло от батареи ну, то есть накрыть влажный влажным полотенцем чтобы не было доступа излишки тепла на Ваши орхидеи. Также нужно принять во внимание, что фаленопсисы могут заболеть. Если ночная температура опустится ниже 16 градусов, а максимальная дневная температура не должна превышать 32 градуса. Нам более комфортная температура считается для выращивания ваших и моих орхидей 20-25 градусов. Орхидеи любят влажный воздух. Для повышения влажности возле растений можно разместить поддоны с влажной галькой или стаканчики, баночки с водой. Поможет также опрыскивание в жаркий день, главное не попадать на листочки рядом опрыскивать и опрыскивать самым мелким распылителем можно даже вверх опрыскивать чтобы воздух ну, медленно капельки опускались вниз не оставались большой огромной каплей чтобы стекала по листочкам в серединку и начинается гниение а просто увлажняла воздух вокруг растения и опускалась в виде тумана и еще нужно следить чтобы вода при этой процедуре не попадала на сами цветочки иначе начнется увядание ваших цветов процедуру лучше проводить в первой половине дня чтобы к вечеру фаленопсис успел обсохнуть ваши орхидеи можно периодически 2-3 раза в месяц купать под душем чтобы очистить листочки от пыли ненужных микроорганизмов. Теперь немного о поливе. Для полива нужно использовать мягкую воду комнатной температуры. Для смягчения ее можно либо прокипятить, либо добавить в нее лимонной кислоты, или мешочек с верховым торфом на ночь погрузить в воду, а утром процедить. В этом случае вода еще и подкисляется, что также важно для наших растений. Отстоявшую в течение суток смягченную воду, также нужно использовать не всю, так как на дне образуется осадок из солей. Опасна для орхидеи вода с повышенным содержанием железа. При отстаивании такую воду Вода такая мутнеет. Поливать нужно слейки тонкой струйкой, перемещая по всей поверхности субстрата, пока вода не начнет заливаться в дренажных, дренажных отверстий. Воду, скопившуюся в поддоне, нужно слить и повторить процедуру с поливом и сливом. Следите, чтобы вода не попала в пазухи листиков и на точку роста. Если уже такое случилось, ее нужно промокнуть салфеткой или выдуть. Для нормального существования корням периодически нужен воздух. То есть между поливами субстрат должен просыхать на толщину 2-3 сантиметра. Естественное место произрастания орхидеи – это кроны деревьев, при этом корни свободно свистают вниз. Поэтому почву нельзя перевлажнять, иначе корни загниют. Орхидеи рекомендуется поливать один раз в неделю. Через 20 минут после полива слейте лишнюю воду из поддона. Прозрачный пластиковый горшок это наилучший вариант для орхидеи. Корни будут получать достаточно э, света для жизнедеятельности вашей орхидейки. А по корням вы можете безошибочно определить время полива. Когда корни становятся белыми и серебристыми, нужно поливать зеленые, не трогаем. А глиняные горшки вовсе не исключаются тогда следует внимательно следить за влажностью грунта это немножко сложнее но в любом случае выбирайте э, горшок с дренажным от, отверстием а теперь немножко об уходе после цветения после цветения когда ваш цветонос начал уже цветочки увяли стебер Стебель можно обрезать, даже желательно. Либо над третьим глазком от горшка, ну снизу считаем. И через пару месяцев он зацветет снова. Либо оставляет 3 сантиметра от горшка и сформуется более э, крепкий стебель. И займет, но займет больше времени. Орхидеи могут также заболеть. Бактериальная инфекция. При бактериальной инфекции лист удаляем. Ну, он когда желтеет, начиная с серединки. И растения переносим на карантин. Обрабатываем фундазолом, цвеч, топсин и антибиотики. Из расчета 1,5, 0,7 и 0,5. По схеме. Это четвертое поколение цефепин. Обработка 2 раза в сутки. Свежеприготовленный раствор препарата годен для применения в течение 24 часов. Не выше температуры 25 градусов и 7 дней при хранении 2-3 градуса. Ну, то есть в холодильнике 2-8 градусов. Это, это для наименования Максицеф. Разводить кипяченой водой, не горячей, из расчета 1 грамм на 2 литра. Ну а о болезнях мы поговорим в отдельном видеоролике. Так как сегодня общий обзор наших орхидей. Еще хочу вам рассказать, почему орхидеи сушит бутоны. Сейчас время года, когда много фаленосписов наращивают бутоны и начинают цвести. Понимаю ваши расстроенные чувства, когда бутончики начинают сохнуть, не успев открыться. Как же им помочь найти причину? Самые основные из возможных – это холодный воздух. Морозный воздух из приоткрытого окна щелей провоцирует увядание бутона. Даже в осеннее время, весеннее, это тоже считается холодный воздух. Если маленькая щелочка в окне, и воздух проникает в теплое помещение, он считается для орхидейки холодный. Дальше. Второе. Мало освещения. При них хватке света орхидеи не в силах дорастить бутончики. По возможности переносите орхидейку в более освещенное место. растения, когда оно в стадии выгонки бутона и наращивает бутоны. Даже под лампу искусственного освещения это будет лучший способ. Если у вас нет фитолампы, можно просто лампу включить. Но на расстоянии, так как она нагревается, фитолампа не греется, а такие лампы, они очень нагреваются. Смотрите, чтобы не обжечь ваши листочки. Так, Третье, из-за чего сбрасывают бутончики ниже, низкая влажность в помещении. При низкой влажности страдают все растения. Все, точно как и у людей, кожа сухая и трескается, точно так и у фаленопсисов. При низкой влажности испытывается дискомфорт и часто сбрасывают бутоны. Четвертое. Это проблема с корнями. В данном случае нужно перебрать корни на предмет гнили. Понять причину болезни Нет, или перелив, или нехватка влаги. Нарастить корневую систему. Только тогда ждать красивых здоровых бутончиков. Пятое. Ну, могут быть вредители. Осмотрите бутон на предмет поедание вредителям это трипсы мучнистый червец и так далее чаще всего это подверженные растения только что принесенные из магазина так шестое стресс переезд из одного места в другое даже если вы переставили с одного окна на другое и разница в температуре тоже могут сбросить бутончики. То есть направление света тоже влияет на орхидейку. Переохлаждение. Большое количество удобрений. Важно помнить, что долгожданное цветение наступит, если создать верные условия содержания. Не стоит все времена года уберегать растения от сквозняков в морозную погоду на время проветривания помещения убирайте растения с подоконника и обязательно убедитесь что растение здорово особенно э, хорошо просматривайте корни и шею вашего растения если корни слабые гнилые тогда лучше срезать цветонос чтобы дать сил восстановиться Используйте увлажнитель воздуха для поднятия влажности, если очень сухая в квартире влажность. Если есть торфяной стаканчик в вашей купленной орхидеи, его лучше убрать, так как начинают корни гнить. Влажность очень большая в серединке, около шейки. И корни около шейки начинают гнить и начинает болеть все ваше растение. Для пересадки растений используйте кору объемом 0,5-1 см и мух относительно. Для более молодых орхидей фракция 50 на 50, а взрослая орхидейка 70 на 30 кора. При поливе обязательно следить, чтобы не... Попала вода между листочками, иначе будет гнить шейка. Найдите оптимальное место в вашем доме, где больше всего света. Но не забывайте обжигающие лучи солнца. Вредят нашим растениям. Закрываем окошки. Можно легкой занавесочкой, газеткой, жалюзи. Все что угодно. Ну, уберечь наше растение от прямых солнечных лучей это для каждого возможно и в силах и нужно сделать спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале будет очень много видео. всем удачи, всем пока всего вам доброго